Добрый вечер, дорогие партнеры, добрый вечер, уважаемые гости. А С вами Ольга Арзуманян и компания «Идеальный маркетинг». Наша компания основана 23 сентября 2021 года. Основатель и руководитель компании Елена Евсеенко. У меня для вас снохчебательная новость. У нас в компании 12 февраля в 19.00 будет стартовать новая программа «Турбо Монибокс». Старт будет проходить по кнопке «Открыта предстартовая регистрация и пополнение кабинетов». Пополнение кабинетов будет 12 февраля до 17.30. В 18.00 будет предстартовый вебинар, а в 19.00 будет старт. И давайте мы с вами сейчас разберем, как же будет работать эта новая программа. Перед вами два рабочих стола. А третий стол это ваша зарплата. Но у нас есть еще одно ноу-хау на этой площадке будет. Это социальный стол нулевой. У вас нет две с половиной тысячи на вход, но у вас есть три друга и которые пойдут за вами на 1250 рублей. И давайте мы с вами порисуем как будет Работать маркетинг данной Как я уже сказала, это стол нулевой. Вам нужно сюда пригласить два друга, которые вам дадут за две с половиной переход в первый стол. А если вы третьего пригласите, то вы возвратите свои 1250 на баланс для вывода. Итак, первый партнер, эти пятьсот идут в накопление. Со второго партнера... Переход за пять тысяч во второй стол. Первый партнер и второй партнер, этот стол тоже накопительный, дает переход за 10 тысяч в третий стол. А здесь уже ваша а, зарплата полностью. Первый партнер, как только приходит к вам, вам 500 рублей на баланс для вывода. пять тысяч – это два клона летят за спонсором, Первый стол. 4 500 идет переход на площадку Турбо. Второй партнер. 7 500 на баланс для вывода. И здесь начинает у нас работать реферальная программа на 5 уровней в глубину. А 2 500 делятся на 5 уровней по 500 рублей. Третий партнер. Вам дают 7500 на баланс для вывода. И 2500 делятся на 5 уровней в глубину. Итак, за каждый вами пройденный круг вы зарабатываете 15500 рублей. Это чистого дохода. Это ваша а, зарплата. Партнерские начисления у нас до пятого уровня в глубину. На слайде показано... Если вы пригласили всего лишь три партнера, каждый приглашает. У нас везде, наверное, есть квалификация не только у нас, но это везде во всех матрицах. На сайтах сейчас перестали писать, ну а вообще квалификация в матрицах это «Пришел сам, приведи с собой три друга». Расчет сделан на слайде, если у вас три друга. И каждый ваш друг приглашает по три партнера. Итого вы вместе с реферальными начислениями, вы заработали, заработали за один круг, это 15500, плюс 663 тысячи, это идут реферальные вознаграждения. Плюс перешли на площадку Турбомани за четыре пятьсот и заработали три триста семьдесят восемь пятьсот рублей. Цепочки здесь будут супер, супер мега, как сказать, ребята, можно будет делать цепочки, можно будет продвигать и партнеров первого уровня, и второго, и третьего, и четвертого. Здесь все будет. По вашему желанию. Вход открыт у нас в любой стол. Можно старт своего бизнеса делать и с нулевого, и с первого, и со второго, и можно даже с третьего стола. Как я уже сказала, партнерские вознаграждения будут до пятого уровня в глубину. А брони можно оставить, можно снимать. Это уже вы решаете сами со своими командами. То ли вы будете работать по броням, то ли вы будете работать без брони. Ну, вообще, я, например, лично люблю управлять своим бизнесом. А это все по желанию партнеров. Как же будут идти начисления наши партнерские вознаграждения на 5 уровней в глубину? На слайде здесь, как я уже говорила, расчет сделан 3 на 3. Если вам, с первого уровня, вам прилетят шесть начислений по 500 рублей это три тысячи со второго уровня вам при... начислений будет восемнадцать по 500 рублей это девять тысяч с третьего уровня пятьдесят четыре Начислений по 500 рублей это вы заработаете только на одних реферальных 27 тысяч. А с 4 уровня 162 начислений будет по 500 рублей. Вы заработаете 81 тысячу только с 4 уровня. Из 5 вам 486 начислений по 500 рублей. Вы заработаете 243 тысячи а только одних реферальных. И того всего. За вами пройденный круг вы зарабатываете 363 тысячи только одних реферальных. Расчет сделан на слайде. У вас всего лишь три партнера. Но первая линия – это без ограничений. Чем больше у вас будут партнеров первой линии, тем, естественно, будут больше ваши заработки. Итак, вы перешли на Turbo Money. Ну, этот тайм мы уже отыграли, она у нас уже есть, эта площадка. Мы стартовали недавно с этой площадкой. И здесь, как вы видите, перед вами всего лишь три рабочих, два рабочих стола, а третий стол – это просто выплата. Первый стол стоит у нас 4 500, второй – 9, и третий – 18 тысяч. Два накопительных стола. Это партнеры, которые приходят к вам, дают переход первый и второй за 9000 во второй стол. На втором столе первый и второй партнер дают переход за 18000 в третий стол. И здесь на этой площадке у нас подключен денежный клонопад. Ну и, наверное, все, уже весь интернет знает, что у нас такое денежный клонопад. И как только к вам прилетает сюда первый партнер, 8000 идет на баланс для вывода. Два клона летят за спонсором, это сюда, в первый стол. И два клона летят в клонопад по 500 рублей. Второй партнер вам дает 12 тысяч на баланс для вывода, 5 тысяч получает спонсор. И, конечно, два клона летят в клонопад. Третий партнер вам дает 12 тысяч на баланс для вывода. 5 это спонсорские вознаграждения. Не забывайте, что вы вверху, под вами ваши партнеры. Это ваши спонсорские вознаграждения. И два клона летят в клонопад. И давайте подведем итог. Итого. Вы прошли всего лишь одним бизнес-местом с малым количеством партнером. Вы, как видите, что это очень маленькая площадка. Заработали 32 тысячи, а за один пройденный круг 10. Это ваше реферальные вознаграждение. И 6 клонов запустили в клонопад. Вот такое вот у нас ноу-хау, ребята. Всем, конечно, я желаю легкого старта и больших чеков. С вами была Ольга Арзуманян и компания ⁇ Идеальный маркетинг ⁇ Не бойтесь, стартуйте, участвуйте в старте, ведь деньги никогда лишними не бывают. Еще раз напоминаю, старт будет 12 февраля в 19.00 по Москве. Старт будет проходить по кнопке. 12 февраля пополнение кабинетов будет до 17.30. В 18.00 будет предстартовый вебинар, а в 19.00 старт. Всем желаю еще раз легкого старта и больших чеков. Всем пока-пока.